фасочки со всех сторон снятые, вот так вот, дуга, потом здесь трынь, трынь, вот такой профиль дивный. Подсечка, вогнутая дуга сотого радиуса, опять подсечка, вот эта пипочка, она ничего не делает. Вот, собственно, здесь будет располагаться топливник, в общем, все, что можно сжечь, можно здесь будет сжечь. Компания «Печной мир» в гостях у Кутузова Александра на банной печке. Да, Здравствуйте. Александр Валентинович. Приехали в гости, о чем бы хотелось поговорить? О рабочем месте? Чтобы что-то делать, надо сначала рабочее место сделать. Это, ну, это понятно, это маятник, чтобы там делать всякие резы такие-такие там. Это фаскователь, да, снимать фаски. Вот такие фаски, вот такие фаски, снимаем здесь. Готовим, соответственно, кирпичи, какие-то колятся, какие-то не колятся, то есть, ну вот, э, перебираем, калибруем сначала, калибруем чашками, э -э, значит, вот лежит болгарка со 150 чашкой, значит, сначала выводим калибр, то есть убираем вот эти юбки, с кем мы убираем шероховатость, песок и юбку, соответственно, вот эту заднюю, потом все кирпичи на помывку, они моются, пилятся, чистятся. Значит, здесь мы плинтус убираем. Ну, плинтус это вот такой огнутый радиус, да, то есть вот А вот, вот тут... эту фаску, получается, уже снимаешь вручную? Одну фаску вручную, да. Три фаски здесь, а одну ручную, Вот ну, болгарка лежит, еще там с маленькой чашкой унесли болгарку. То есть, ну, этот не получилось, тут враг. Четвертователь, четвертователь. Это мы делаем фигурный плинтус. Фигурный плинтус. у угу. которых в России никто не делает. Сейчас мы вам его покажем. Шикарно смотрится. Ну вот с помощью вот этой вот машинки. То есть он получается резов немереное количество. Там 6 резов, чтобы сделать один плинтус и еще наждачкой там приходится поработать. Благо кирпич замечательный кирово -Чепецкий. Обрабатывается даже наждачкой. Фасочки снимаются, все гладится очень мягко, легко. То есть вот брусочком с наждачкой потом так он шлифуется отлично прекрасно обрабатывается то есть и получается вот такие потом в конце концов то есть фигурки это вот элемент колонны да то есть там колонна выступающая возле банной печки ну, фасочки со всех сторон снятые вот так вот дуга потом здесь трынь трынь трынь фаски сняли да то есть зачистили наждачки это все инструменты, которые используют, еще... Нет, еще там в бане лежат, там еще много. Еще станок, пильные болгарки, большие, маленькие. Вот и кирпич стоит, смотрите как. Один к одному стопки все вертикальные, да, смотрите. Кема даже, кема, у которой 3 мм разбег по толщине между гранями, даже кема лежит вон как, Красота. После мытья, вот он идет вот сюда вкладку, то есть и после изготовления всяких вот таких вот деталей. Да, это а... у нас банная печь. Это у нас, да, мы приехали на баню, да, это баня из кедра, рублена из большого, да, вот все тут бревна большие круглые не будут обрабатываться. Поэтому было решено а, контуры стен, вогнуто-выпуклый профиль, повторить на печке, вогнуто-выпуклый профиль. Значит, ну здесь немножко э -э, неожиданно вы появились. Внезапным образом совершенно не успел я почистить. Значит, хотел я вам показать плинтус, который там с помощью той адской машинки делается. А, ну ты его тоже в же сделал вообще. Да, вообще шикарный. Что про него говорили. Да да? да, да, да, да, да. Вот с помощью той адской машины вот получается вот такие вот. Вот такой профиль дивный. Подсечка, вогнутая дуга сотового радиуса, опять подсечка, и планка, да, то есть планка, межшовная планка, полтора сантиметра, сдвижка полтора, планка полтора, смотрится как будто это цельный элемент, э, не разорванный, то есть это не как будто ряд кладки, да, то есть не два ряда кладки, а как будто он... Ну, один такой сплошной элемент. Первый раз то есть, решил попробовать вот такой сделать плинтус. Очень мне понравился. И смотрится выигрышно, даже лучше. И в принципе его легче сделать, чтобы все были более или менее одного. Одинаково, друга. да? Да, более-мене. тем рода. же станком прогоняюсь. Тем же станком, да. Надо. То есть на плинтуснике, на плинтуснике выбираю вот эту дугу, подсечки на четвертователе. Четвертователий станок сразу выставил Все под один их прокатал Но ну, на самом деле так не получается От вибрации немножко разбалтывается mm -hmm. И немножко вот есть есть, есть есть погрешности То есть как бы да? Но это доработается с помощью напильника То есть потом В конечном А уже когда шлифовать будем Отмывать шлифовать и все эти гранки Грани все доработаем то есть, как бы, Вот смотрите как смотрится Шикарно внутренние углы да в миллиметровый шов мы их собрали прям в миллиметровый. Вот как раз подошли к месту, где интересная штучка есть. Вот эта пипочка, вот эта пипочка, она ничего не делает. Она вот вот если заглянуть сюда, Александр, загляните вот сюда вашим что, глазом что драконим. Глаза? Там ничего нету, а пипочка есть. Вот эта вот пипочка, что-то она там двигает. Что-то открывает, закрывает. А здесь глухое дно. Это поддувало, зольник. Для чего она нужна? Максим Николаевич, для чего эта штычка нужна? Ну, воздух, как обычно. Но здесь ты, наверное, Пол убрал, то есть, или сделаешь, или уже было? Нет, вот пол, все, сюда только ляжет плитка, вот она ляжет вот по эту планочку, почти что до плинтуса, и все, то есть, где? Надо с той стороны посмотреть печку, чтобы понять, наверное, она там все спрятано. Это каналы, значит, дымовые, это будущий топливник, вот место под топливник, здесь он будет сложенный, да? Вот, так вот та пипочка, вот эта самая, она регулирует подачу воздуха, подачу воздуха, вот сюда... Сюда, сюда, сюда, сюда, и вот сюда. И вот сюда. Вот. В заднюю часть. В заднюю часть топливника, вот сюда. То есть вот кольцевой канал, П-образный. И еще один, второй контур воздуха, вот здесь. Вот тоже кольцевой канал, только по наружному периметру. И тоже оттуда же берется? Да, оттуда же. оттуда же. Ага. То есть все это подается с пятериковой задвижки площадью 330 квадратных сантиметров. Вот, не буду говорить, чего производство. Ну, такие есть в массовом производстве наших заводов литейных российских. Российская задвижка, удобная, хорошая. А теперь мы сейчас обойдем в парилку, и я расскажу, куда что двигается. Это комната отдыха. Здесь будет стоять стеклянная дверка финская из сети 526 -я. Ну, такая небольшая комната отдыха, тут вот всякий хлам у нас инструментальный, инструментов полно. Болгарок одних только 8 штук на объекте. Станок. Даже есть вот такая болгарка. Вот такая, это беспроводная болгарка на батарейке, да, то есть замечательно, удобная. Никаких проводов. Досочки мы килим. И досочки, и всякую, всякую. Вот диск стоит по деревяшечкам. То есть, если надо что-то дощечки отпилить, вырезать где-то. Вот очень удобно пользоваться беспроводной болгаркой. Значит, э, станок пильный, да, то есть, здесь мы пилим кирпичи э, по длине и по ширине, то есть, ну, прямые резы. Удобно делать мокрый рез на станке. Все остальное делается, все гнутые резы делаются на улице. Здесь уровень как раз, да, что на кирпич, 6 сантиметров Да, вот теперь смотрите, что произошло. Плинтус, плинтус здесь поднятый. Она разноуровневая, да, печечка? Вот, смотрите, тут сплошной ряд, да, внизу? Вот, сплошной ряд. Ничего нету, сплошной ряд. Этот плинтус тоже сплошной ряд, тут тоже сплошной ряд. Зачем нужна та пимпочка? Ну, вот, плинтус здесь тоже по всему периметру такой красивый, да, смотрится вообще зачетно. То есть, это позволяет, вот, набор такого инструмента позволяет собрать наружные углы, наружные углы вот в такой шов. Александр, снимите крупным планом. Здесь мы видим дымоход, дымоход, дымоход, дымоход. Ну, здесь большой, да, такой на вид. Да, потому что вот это у нас угол со слабыми перевязками, то есть через перевязка получается, ну, вот отсюда, да, вот отсюда, то есть вот следующий кирпич вот так сюда встанет. То есть всего получается, что там, чуть больше четверти, да. Ну, между половинкой и четвертью, То есть слабый угол. Поэтому его обязательно надо защитить. И э, чтобы здесь газы не двигались, как сумасшедшие, э, уширение в этом повороте, где слабые углы 120 градусные, да, 135 градусные, э, уширение канала дымового. Для чего? Чтобы снизить скорость. Снижаем скорость, уменьшаем длину факела, чтобы не было жесткого удара, так сказать, в эту стенку. Потому что вот с топливника газы пойдут вот сюда, вниз стопливника. Под низом и будут ударяться вот в эту стенку. То есть, а коль скоро здесь слабые перевязки, при перегреве они могут полопаться. То есть, поэтому здесь обязательно вот такая защита плюс вот такая защита. Да, то есть набрызговая футировка с асбестом, То есть вот свой асбеста да, здесь лежит Там сеточка. Значит, сеточка, асбест, Потом сверху еще помазано все это Геркулесом термостойким чтобы погасить тепловое воздействие огневое на вот этот вот кирово чепецкий кирпич. Здесь вот что происходит. То есть это вот э, дымоходная система. Кажется, просто, да, всего два, два, два колпачка. Совсем нет. Вот еще тут у нас есть объем, который тоже посвящается дымовым газам. Это вот этот объем. Да, то есть это камера дожига будет. Да, то есть здесь будет происходить догорание, догорание топочных газов. То есть температура примерно 1100, 1200 градусов. А, значит, что здесь мы видим? Ну, оставлено место под топливник, да? А, вот, собственно, здесь будет располагаться топливник, то есть это тот прибор для сжигания, там, ну, скажем, топлива, мусора, всякого, дров, там, пилетов, не знаю, палетов. В общем, все, что можно сжечь, можно здесь будет сжечь. Почему? Потому что температура, расчетная температура горения дров здесь будет 1200 градусов. 1200. Объясняю почему. Потому что э, здесь э, сейчас топочный объем, топочное пространство, которое посвящено горению, э, оно запитано воздухом, воздухом запитано э, по кольцу, по всему объему. То есть вот воздух подведен, мы видели с той стороны поддувало, да, где будет дверка стоять с глухим подом зольник. Через него будет воздух подаваться вот сюда, э, в зону колосникового горения, то есть в зону углификации. А на дожек, на дожек и на среднюю часть факела, да? газы будут, воздух будет подаваться через вот эти каналы, вот через вот эти вот, через внутренние каналы, он будет подаваться в среднюю часть закладки топлива, и вот через вот этот канал в катализатор, где будет происходить обогащение топочных газов чистым воздухом, подогретым, да, подогретым, и, соответственно, он будет переваливаться вот сюда и здесь будет догорать. То есть максимальная температура будет вот, вот здесь вот образовываться у факела. Это 1100-1200 градусов. Потому что коэффициент переизбытка кислорода, вот расчетный здесь в этой топке, до 5.0. То есть печки обычно работают в режиме с переизбытком кислорода 2.0. Да? То есть проглатывают воздуха в два раза больше, чем требуется для сжигания вот этого объема топлива. Эта печка будет работать с коэффициентом переизбытка кислорода до 5, как открытый камин. как открытый камин, Потому что мы имеем здесь два поддувала площадью 600, почти 80 квадратных сантиметров. Почти 700, потому что нижняя поддувала в, золь, в зольной камере большая, с посадочным 28 на 14, да, то есть ну, уже площадь 380 квадратных сантиметров. И плюс 330 квадратных сантиметров от той задвижки, которая там пимпочка, туда-сюда, туда-сюда, но ее не видно. Печка стоит на шансах. Вот здесь мы этого не видим, когда мы подходим, да, заходим в парилку, мы не видим. Печка, ну, печка, да, печка стоит на полу, все, все отдыхают. А вот если мы посмотрим вот сюда, здесь мы увидим воздуховоды, печка стоит на шансах. Это забор воздуха, как раз для вот той задвижки. Для той задвижки, да, то есть все они объединяются в один канал под задвижку, под эту. То есть все вот эти каналы, которые вдоль печи, поперек парилки, идут. Они все сходятся в одно место возле вот этой задвижки, которая там туда-сюда ходит, и оттуда, оттуда раздаются на два, контура, на два контура, подачи воздуха в топочный объем вот сюда, в топочный объем, да, и в затопочный топочный объем, то есть сюда и сюда. Два контура подачи воздуха. Один нужен для дожига пламени, да, то есть э, топочных газов для дожига, средняя часть факела, а другой зачем, спросите вы, вот, вот зачем другой, а то же самое для дожига, казалось бы, да, ну можно использовать для дожига, тогда коэффициент переизбытка будет уже ближе к 6, это нам не требуется, то есть это будет уже остужать факел, а следующий контур наружный, вот этот, вот эта щель, вот это. Это придумка 830-х годов, времен Крышталовича, Связева, Александрова. То есть это внутренний калорифер или тепловая камера, или конвективная рубашка, внутренняя конвективная рубашка у печи, что практиковалось в дворцовых печах, в Кронштадте, в Пушкине, в Зимнем дворце. Архитектор Александров, значит... Широко использовал внутренние калориферы, делал печи калориферы для отопления как раз дворцов. Здесь, здесь, э, в бане, э, где будет стоять, вот тут в углу будет стоять пароперегреватель, и вот здесь маленький будет стоять пароперегреватель, и он будет создавать, задавать э, климатическую зону от э, 60 до 90 градусов влажности, то есть, ну, если женщины и дети просто пришли погреться в режиме хамама. Печка, печка, обладая большим лучевым спектром, да, вот смотрите, зеркало лучевой радиации, очень большое, да, очень большая поверхность излучения у этой печи. Угу. Нагретая до 80 градусов, она даст хороший прогрев лучевой равно как и вот этого угла вот с этой стенки, да, то есть эта стенка будет ударная, вот хорошо прогреваться. Эта входная группа прогревается, и вот эта длинная стенка, вот эта длинная стенка, она вся будет прогрета до 80- до 90 градусов. Здесь будет располагаться полог, да, на котором будем лежать и греться, как в тепловой кабине, как в спортзалах вот тепловые кабины есть инфракрасные, да, то есть в больницах, в поликлиниках, то есть теплолечения, процедуры. Они построены на излучателях, которые керамические, то есть фарфоровые кирпич вот этот кировочепецкий это тоже та же самая керамика почти тот же самый недопеченный фарфор просто состав глин немножко разный и длина волны у него лучевой и прокрасной, практически такая же то есть отличается там на единицы на первые единицы то есть до 10 нанометров 9 12 нанометров вот этот кирпич да, покороче волна маленькая а у фарфора 16 нанометров длина то есть ну разница для медицинского восприятия то есть абсолютно не критичная Потому что металл, он дает совершенно другой спектр, более короткий, более жесткий. И лучи тени глубоко проникают в организм человека, в жидкие мягкие ткани отражаются от поверхности. А вот эти длинные лучи, они глубоко проникают в мягкие ткани, в том числе содержащие жидкости. То есть в тело человека лучи от кирпича инфракрасные проникают на глубину до 7 сантиметров. То есть можно легко прогреть почки печень, щитовидную железу, горло и так далее. Просто лежа при невысокой температуре, не стрессовой температуре 40-45 градусов на полке, ну то есть в парилке, лежишь на полке и получаешь э, лучевую дозу инфракрасного излучения э, в длинноволновом диапазоне, абсолютно полезную для здоровья. Калорифер говоришь, да, про калорифер Да, сейчас, э, сейчас я вам покажу. Mm -hmm. Здесь будет устроен связящий калорифер, то есть который междуканальный, но он у меня будет не междуканальный если в связи вариации это он устраивался вот таким образом вот, вот смотрите вот канал, допустим, дымовой, да, угу. и вот другой дымовой канал. Между ними, а между ними, да, осталось. между ними перегородка, эта стенка канала, эта стенка канала. Здесь оставляла щель 4-5 сантиметров, то есть эти горячие стенки междуканальные они создавали направленный поток, то есть это угу. вот печка ларифер, ну, то да? Есть подсос, есть, да, да снизу. подсос снизу, да, сюда как раз подходил и сверху уходил между каналами, то есть и переточные каналы вокруг, то есть вот такие, то есть между ними угу. были. Это вот придумка, я говорю, 1830-х. 850-х годов. Я решил ее использовать. Раньше я ее тоже пользовал лет 20 назад. То есть проверял, испытывал. Работает исключительно хорошо. Но что-то руки не доходили чтобы ну, широко внедрить практику. На других моих банных печах тоже есть конвективные рубашки, тоже есть калориферы, но они все наружные, то есть они однобокие. однобокие. А двубоких калориферов я ну, очень давно не делал. И вот на этой банной печи захотел воплотить, потому что ну, пара-перегреватель будет свое мерзкое дело делать по увлажнению среды. А бревна здесь останутся в таком виде, как, как и есть. То есть это кедр. И он подвержен набуханию и усыханию, соответственно. И вот эти трещины, которые сейчас начали образовываться они, конечно, при когда будет ну, меняться влажность, uh -huh. они, конечно, будут это, ну, расширяться и добавляться, поэтому надо будет воздух сушить. Вот второй тепловой контур, второй воздух, да, вот они запитаны, вот это вот эта щель, вот этот воздушный канал, да, и этот, они запитаны с одного места, вот отсюда, вот, с шанцов. Но они между собой не пересекаются внизу а только на уровне задвижки от задвижки когда расходятся а оттуда ага. общим каналом расходятся а, то есть часть да один сюда, канал сюда заходит другой сюда подвижку, да туда. если посмотреть вот этот канал глубже то есть он ага. в первом ярусе ярусе вот, вот этот канал глубже то есть заходит воздух сюда первее а вторым контуром вот в этот канал заходит вот отсюда вот этот воздух для горения факела используется а вот этот воздух который вот отсюда приходит из парилки влажный сырой холодный он вот здесь будет догреваться догреваться и подниматься снова в парилку. То есть сверху на печи будет выход? Да, для... сверху на печи будет. Он через спадной... всю печь будет проходить? Да, через правильно? всю печь, вот по всей высоте, рядом с каменкой здесь же и дальше два каменка будет. С будет. Этой и с той стороны. Да, с этой и с той стороны. Значит, эта часть горячая, эта часть тоже горячая, вот эта стенка. Между ними 3 сантиметра, то есть очень будет хороший поток с высокой скоростью, щель маленькая всего 3 сантиметра, скорость будет высокая, и воздухообмен через эту щель примерно будет прокачиваться около 100 кубов в час. Другая часть, еще одна такая же конвективная рубашка или так называемый э, у Крыштовича тепловой карман, вот еще один. Этот принцип работы совершенно другой, потому что это работает у нас, вот эти тепло, э, конвектора, они работают на воздухе из парилки, то есть они его просто достают, холодные от пола, догревают и сушат, вот эти два внутри печи. Причем здесь он будет разогреты, стенки будут разогреты до 130-140 градусов, поэтому расщепить молекулы воды H2O будет очень легко. То есть ну, высушить, угу. высушить, уменьшить влажность, уменьшить содержание вот этих молекул вот, ну, в атмосфере будет легко, потому что стенки вот, у топливника, стенки будут разогреты 500-600 градусов, стенка щитка будет разогрета ну, 90-100 градусов. То есть. Здесь теплосъем замедленный, вот щиток да, тепловой, теплосъем замедленный, поэтому здесь вероятно нагрев стенки до 140-150 градусов. Здесь то же самое, стенка топливника будет разогрета до 450-500 градусов, а вот эта стенка, внутренняя стенка теплового щитка, но вероятнее всего будет 150-140 градусов разогрето вот здесь. Поэтому здесь будет очень мощный конвективный поток создаваться со скоростью, где-то примерно, я так думаю, до 4 метров в секунду. До 4 метров в секунду. Ну, вот помноженное я считал, помноженное на площади то есть на 270 квадратных сантиметров, которые есть там и там, да, 4 метра в секунду ну, образуют как раз искомые наши 96. В точности 96 кубических метров в час. Ну, около сотни. Это тоже значит, воздух, э, Это тоже, да. Вот этот конвектор другой. Значит, здесь э, вот эта стенка, стенка топливника, да, то есть она вот здесь будет проходить. То есть эта стенка будет нагреваться от стенки топливника. То есть нагрев ее будет вот самой этой стенки, вот с этой стороны. Ну, 90-100 градусов, да, то есть. И такой же нагрев вот здесь будет, 90-100 градусов. Вот это... Стенка щитка, да, то есть, стенка щитка. Здесь, конечно, они друг друга будут догревать, догревать то есть, и если сам щиток, допустим, наружный контур будет нагрет до 90-100, то здесь, вероятно, температура будет 120 градусов, 110-120. То есть, повыше, чем открытый теплосъем, повыше температура будет. Значит, сюда воздух подан из комнаты отдыха, через боковые каналы, которые есть внизу, через боковые каналы вот здесь, вот, внизу за колоннами прячутся воздухозаборники из комнаты отдыха. То есть чистый свежий воздух, чистый свежий воздух в парилку для дыхания будет подаваться из комнаты отдыха, теплый. Он пройдет вот сюда, пройдет вот сюда в тепловой карман. Здесь он нагреется от стенки печи, поднимется и зайдет вот сюда вверх-в парилку. Подкачка оттуда, с улицы чистого воздуха. Плюс вот здесь объем помещения 170 кубометров в общей сложности. Ну, посчитано, да, то есть 170 кубов общий объем воздуха. Это второй свет вот здесь, да, то есть... Там будет лестничный проем на второй этаж, мансардное помещение, то есть объем воздуха достаточно большой. Ну, то, что единственный минус, все да, что -то... все на герметик собрано, на герметик. То есть подкачки, подкачки то через щели, то есть и окна будут пластиковые, и там тоже везде пластик, то есть все будет герметично, поэтому подкачки свежего воздуха не будет. И эти 180 кубов, которые здесь есть, они, да, если печка потребляет 5 кубов в минуту, это умножить на 60, это 300 кубов в час. 300 кубов, час, то есть эти 180 кубов кончатся за 15 минут при полностью открытых поддувалах. То есть, ну, нижняя, вот эта поддувалка нижняя, и вот это, еще щелевое поддуало на дверке, на самой... Ну, смотри, Александр Стеневич, то, что мы подаем... А, ну здесь старички сюда, говоришь, уходит, да? Здесь то, что вот, вот это конвекционная, это же у нас не будет кислород-то употреблять, она будет просто его гонять. Она правильно? будет то просто, что... это парилочный воздух ну, да. из парилки. Я, вот я это. забыл про то, что у нас задвижка же еще сюда запускает. Да. Таришка. То есть задвижку, когда открыли, воздух используется для дожига факела. Для дожига факела, когда открыли задвижку. Значит. И вот в случае, когда печка прогорела и задвижка закрыта, да, то есть ну, она прогорела, для вторички не нужен же больше воздух, правильно? То есть надо ее закрыть, чтобы печка не остывала. Угу. Закрыли. Но у нас есть еще вот конвективная рубашка. Вот, вот это работает, вот это вот работает, и вот это работает. То есть здесь вот эта стенка теплая, это теплая, то есть воздух заходит, нагревается, поднимается. Здесь воздух по низу заходит, Идет вот сюда, здесь площадь-то тоже получается вот почти метр, да, и здесь вот почти 50 сантиметров. Полтора метра, помноженная на 2,20 высоту теплоотдающей поверхности, это получается почти 4 квадратных метра теплоотдающей поверхности. И она находится в парилке. Что такое 4 квадратных метра? Это печка ПТО-2700, рассчитанная для домика 18-20 квадратных метров. Отопительная, варочная. Печь тепловая, отопительная, да? ПТО uh -huh. 1700, ну сгорающий, которая стандартизирует. И каменька же будет, правильно? А? То есть, и, да. будет, то есть... и там вот она у нее теплодающая поверхность, у этих стандартизированных печах, да, то есть отопительно-варочные печи, ну 4-5 квадратных метров. Мы вот имеем только вот на этом углу, на одном, на внутреннем, уже почти 4 квадратных метра. Вот где Максим Николаевич стоит раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь кирпичей. Это два метра. два на два. Это еще 4 квадратных метра теплодающей поверхности. Вот отсюда до отсюда. 80 сантиметров плюс эркер. Да? Это еще метр двадцать. Метр 1,20 двадцать помноженное на 2. Это еще 2,40. Сорок... <с comunque> теплоотдающей поверхности. И вот еще. Вот теплодающая поверхность. Ну тут что? 18 и 25. 33 сантиметра помноженное на 2,20. Э -э -э ну, 0,8 квадратных метров. То есть. Вот и получается, здесь у нас 4, 4, 4 и 0,8. 16 квадратных метров теплоотдающей поверхности. 16, квадра... Вдумайтесь в смысл. 16 квадратных метров теплоотдающей поверхности для парилки размером 2,80 на 2,90. Заметил, что у тебя ну, она не симметричная. Она не симметричная. А везде есть, так скажем, ну, продумка. Как здесь, можно сказать, отдельная печка стоит да, со своим щитком. Здесь стоит, ну там как сказать, со своими каналами и со своей задумкой. Здесь, ну, говорю, это уже, наверное, в итоге, ты когда полностью покажешь. Сейчас мы сняли потроха, так скажем, внутреннюю да. часть и идею. А когда она будет полностью, этого не увидишь, но об этом можно будет рассказать. Да. А мы сможем а, пок на вот это показать, да, что было внутри, а какая хим. была идея. Да, я потом могу скинуть для образца фотки, как разведен воздух и как подведен, как подведен в ярусах на шансах, как шансы подведены и как потом разведен в обратную сторону. То есть это воздух вот всего в три ряда кирпичной кладки вот сюда и обратно. Ну, сложная была работа, мы буксовали здесь. Вот это сейчас, да, сейчас по скорости всего вот этого строения мы здесь работаем уже месяц втроем. Я здесь живу, я работаю по 16-17 часов ежедневно кроме суббота воскресенья То есть ложусь спать два 2 часа ночи, в 3 часа, если мысль ну, какая-то не рождается, вот с топкой. Не Конечно. видел форму не видел конфигурацию, потому что конфигурация, ну, такая, она интересная, она абсолютно несимметричная, да, то есть необычная. И как вот сюда вложить топку, как подать воздух, как его раздать, то есть, и посчитать надо было еще сечение каналов, по скоростям их уравнять, чтобы они вот эти вот внутренние конвективные рубашки и вот это, допустим, которая идет под подмес уличного воздуха, ну под подмес, то есть э, свежий воздух сюда вкачивается в парилку, чтобы вот это все уравнять, то есть, ну, приходится мало спать, по-честному сказать. Но Давайте. ты же спишь-то, не спишь из-за того, что не спится, из-за того, что ты думаешь. И, я и, думаю, и ты, да. Я, я ты думаю. как этот Менделеев, который родил. Таблицу, да, так скажем, ее там расставил, у тебя также мысли ночью там приходят. Приходят. Утром проснулся, да, да давай вот сделаю так. И бывает так, что вот ребята работают, Дмитрий Петров тоже вот у меня тут кладку делает, помогает, то есть режет, пилит, точит там, ну, то есть вместе с Пашей. Они вот здесь положили два ряда. И ушли там точить кирпич. А я взял и разобрал эти дворы положил по-другому. Они заходят, очень удивляются и огорчаются. Александр на этой прекрасной ноте хода пожать тебе руку. Спасибо, что ты творишь такие красивые вещи. Ну, мы будем афишировать, но ну, показывать, я думаю, это будет полезно другим людям также. Тот также посмотреть. Стремиться к таким сложным вещам. Все, спасибо. Все, большое. ладно. Давайте прощаться. Нам надо работать, вам тоже надо работать. Трепаться можно бесконечно. Всем пока. Всем пока. Всем пока.